В Музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки новых поступлений. Все подробности узнавала наш корреспондент Елизавета Никитина. Это первая выставка Нового года, которая объединяет все музеи Казанского университета. Мне представлены экспонаты зоологического музея по разделам «Ботаники», «Геологического музея» имени Александра Штукенберга, «Музей истории». В прошлом году в фонд музея от сотрудников, студентов, выпускников, гостей университета поступило порядка полутора тысяч экспонатов. Из них на выставке представлено около 250 предметов. Одновременно вы на ней можете увидеть и скелеты теозавра и семена чи, сервис, привезенный проректором по научной деятельности Даниэль Скалычевным уголеем из Узбекистана, и также огромное количество различных материалов по истории. Мы благодарим всех выпускников и наших дарителей, которые не забывают историю Казанского университета, которые ежегодно пополняют наши коллекции. Также на выставке был представлен оцифрованный фильм, подаренный музею в декабре 2021 года, о патнографической экспедиции, в которой принимали участие Евгений Бусыкин и Николай Зорин. В кинокартине можно увидеть здание Казанского университета, сковородку ученых национальные костюмы народов России. Она начинается именно с кадров Казанского университета. Сюда попадают очень интересные фотографии, которые даже кадры, которые мы сейчас даже не всегда можем увидеть, э, нашего, особенно за, э, заднего двора Казанского университета, и продолжается в одной из деревень. Отметим, выставка продлится до середины февраля. Ее могут посетить все желающие. Предварительно записаться можно по телефонам, которые вы видите на экране. Восемь девятьсот шестьдесят ноль тридцать один, ноль, два тридцать восемь пятнадцать Елизавета Никитина Александр Кузнецов Универньюс